В этом видео мы разберем причины, по которым мужчины берут у женщины номер телефона, но потом не звонят. Здесь есть о чем задуматься. И знания этих причин уберут... У вас лишнее беспокойство. Почему мужчина берет номер телефона, а потом не звонит? Давайте я вам перечислю причины. Первое. Он как истинный самец собирает трофеи. И вот некоторые мужчины недостаточно зрелые и не умеют быть честными откровенными женщинами. Они просто раздувают свое эго, флиртуя с вами, даже без намерения. А потом вам не перезванивают. Они отбывают ваш номер телефона, чтобы почувствовать себя увереннее. И чтобы иметь его просто на всякий случай. Вдруг у них будет причина позвонить вам в будущем. Кроме того, номер телефона женщина это своего рода трофей, которым можно похвастаться перед другими такими же незрелыми мужчинами. Обычно у таких мужчин номера женщин копятся, хранятся на телефоне, и неважно, общается мужчина со всеми или нет. Одним словом, блин, трофей я самец. Вторая причина. Просто под впечатлением. Мужчина ищет на данный момент только развлечения, а не серьезные отношения. Если он вдруг увидит в вас женщину, с которой мог бы построить что-то серьезное, он берет ваш телефон. Потому что сейчас находится под впечатлением. Ему вдруг кажется, что он хочет хорошую женщину и серьезных реальных отношений. Но потом когда он остается наедине с собой, его мысль это покидает. Он понимает, что на самом деле не готов к чему-то серьезному. Третья причина. Просто из вежливости. Мужчина хочет быть хорошим и вежливым с вами. Ему кажется, что взять телефон и пообещать позвонить – это вежливая концовка вашего общения, которая будет вам приятна. Может быть, он думает, что вы ждете, когда он попросит ваш телефон. Он берет ваш телефон, даже без намерения перезвонить. Для него это способ закончить просто разговор на позитивных нотах. И все. Женщин тоже не дают свой телефон просто из вежливости, в тайне, надеясь, что мужчина позвонит. А если не позвонит, то начинает увиливать всеми способами. Четвертый. Все просто. Существуют такие самые простые причины молчания мужчины. Он потерял ваш номер телефона, потому что его мобильный, например, сломался. Или он случайно его стер. Бывает такое. Возможно, он просто забыл вам позвонить, потому что в его жизни много проблем. Возможно, он хочет позвонить, но освобождается, например, слишком поздно. Ему уже неудобно звонить вам за полночь. Есть такое. Пятая причина – у него уже кто-то есть. Вот когда я вот пытался вам записывать, например, это видео, то между делом я спросил своего друга, как он думает, почему мужчины берут номер, а потом не звонят женщину. вот мой друг сказал такую вот причину – днем он занят, поэтому не звонит. А вечером он со своей женой или с подругой, поэтому не может позвонить. Вы тоже можете спросить о своих знакомых мужчин почему-то. И я просто уверен, что они предложат вам интересное объяснение. Теперь попробуйте самостоятельно ответить на вопрос. Что общего во всех этих ситуациях? И проверить правильность своего ответа вы сможете, просто дослушав вот это вот, видео именно до конца. А пока давайте попробуем разобраться. Можно ли, например, самой звонить мужчине? Или лучше ждать, когда он сам позвонит. От чего зависит, звонит ли мужчине первый или нет. И вот в жизни каждый случай уникален. Не всегда мужчины, которые звонят первыми, оказываются хорошими кандидатами мужья. И не всегда мужчина, которым женщина звонит первой, оказываются незаинтересованными и безнадежными. У меня есть одна любимая ученица, которая никогда не давала при знакомстве мужчину свой номер телефона. На просьбу дать телефон она говорила, что лучше пусть он даст ей свой, и она позвонит. И мужчины не понимали, отвергает ли она таким вот образом, или наоборот. Они признавались ей потом, что ждали ее звонка и волновались. У нее, естественно, не возникало вопросов, звонить ли новому знакомому. Первой. Она всегда так поступала. В чем проблема? Потом уже по определившейся номеру мужчины, звонили ей, мужчины звонили ей сами. Но бывали случаи, когда мужчины бросали трубку и находили повод быстро закруглить разговор. И еще больше никогда больше не перезванивали. Она всегда относилась к такому поведению мужчин с юмором. И не переживала. Он говорит, ну значит это не мой человек. Вот и все. Она установила себе норму три к одному. На три мужские инициативы позвонить была одна ее. В то же время я знаю женщин, которые сначала целый день будут переживать, звоните мужчине самой или нет. Потом, позвонив и не получив желаемой реакции от мужчины, еще целую неделю, блин, будет переживать, что позвонили. В знакомствах и отношениях с мужчинами, очень важно, чтобы вы сами чувствовали себя комфортно в том, что вы делаете. Если вы будете переживать, что мужчина бросил вызов, увидишь ваш номер, или сказал, что не может говорить, в это время слышите на том конце, например, женский смех, не создавайте себе лишних стрессов. В чего? Если вам нравится самой звонить, проявляйте инициативу, и вы довольны мужчинами, которые этой инициативы, кстати, ждут. Звоните себе сколько хотите себе на здоровье. Как мужчина воспримет ваш звонок? Мужчины все разные и по-разному относятся к вашему звонку. Чем больше мужчина ценит независимость, свое личное пространство, ориентирован на традиционно мужские качества, испытал негативный опыт критики и контроля, например, от женщин. И вот тогда меньше вероятность, что ваши инициативы будут встречены положительно. Такой мужчина скорее воспринят ваш звонок как инициатива к интимной близости и решит, что вы доминантная женщина. И наоборот, чем больше мужчина ценит общение, эмоциональные связи, чем сильнее ориентированы традиционные женские качества. Такие как общительность, заботливость, взаимная поддержка. И есть тем больше вероятность, что ваша инициатива будет воспринята положительно. Но я хочу вам напомнить, что все индивидуально. И чтобы сказать, что стоит ли проявить инициативу или не стоит, позвонить первый, не позвонить, надо хорошо знать характер мужчины, его прошлый опыт, его жизненные обстоятельства. Поэтому нет общих правил. Каждая женщина устанавливает их сама для себя, исходя из своего характера и потребностей. Что надо сделать, чтобы увеличить шансы на звонок, а что не нужно делать? Теперь вернемся к нашему прошлому вопросу. Что есть общего у всех описанных свыше примеров, то, что я вам говорил? Думаю, вы уже знаете ответ. Какое? Желание мужчины позвонить вам зависит от того, насколько сильно вы его впечатлили. Другими словами, звонит вам мужчина или не звонит. Все это в большей степени следствие вашего воздействия на него во время встречи. Что заставляет мужчину хотеть позвонить вам? Это впечатление, от а встречи с вами, эмоции, которые вы в нем пробудили. Дайте ему причину позвонить вам и заставьте его думать о себе. Это может быть что-то неожиданное, непредсказуемое, забавное, необычно привлекательное, что заставляет его думать о вас после расставания. Как себя не навязывать? И многим женщинам трудно почувствовать разницу между заинтересованностью знакомства и навязчивостью. Не перейти границы и не выглядеть навязчивой. Вам поможет сравнение вашего общения с мужчиной. В начале знакомства с игрой, например, в мячик. Представьте, люди, которые перекидывают друг другу мячик в баскетбол. Есть все просто. На чьей стороне сейчас мяч, того и ход. Также и в общении с мужчиной следите, на чьей стороне мяч. Если вы оказались в ситуации, когда мужчина так и не позвонил вам после встречи, важно понимать, что вы сами даете позитивное или негативное значение происходящему. Это только ваш выбор. А какое значение придавать поведению мужчины, правда?